Добрый день, меня зовут Негодина Елена, я сотрудник компании Крепбру. И сегодня мы поговорим о холодильных и морозильных столах и столах для пиццы. Холодильные и морозильные столы выполняют функцию холодильных и морозильных шкафов. У холодильных столов диапазон рабочих температур от минус 2 до плюс 10 градусов Цельсия. У морозильных столов это минус 18 градусов Цельсия. Чаще всего встречаются столы с глубиной 70 сантиметров и высотой 85 сантиметров, которые удобно состраивать технологическую линию. У столов может быть 2, 3 или 4 двери, которые можно при желании заменить на ящики. Столешница может быть задним бортиком высотой 6-8 см. Иногда охлаждаемые шкафы устраивают не только в столы, но и в подставки. Их высота 50-60 см, и на них можно устанавливать оборудование. А теперь поговорим о столах для пиццы. Весь процесс приготовления пиццы, кроме завешивания и выпекания, происходит на специальном столе. Поверхность стола бывает гранитной, реже мраморной. Натуральный камень лучше всего подходит для раскатки дрожжевого теста а после работы его легко очистить. Для хранения различных начинок или топингов используют охлаждаемую витрину. Другое ее название – горка. Большинство начинок – это скоропортящиеся продукты, которые нужно хранить при определенной температуре – от плюс 2 до плюс 6 градусов Цельсия. В некоторых моделях столов для пиццы добавляется еще отделение под столешницы, в которой хранятся тестовые заготовки. Рекомендуется при выборе столов обратить пристальное внимание на качество материалов, а также наличие вентилятора и автоматического оттаивания испарителя. Хорошо, если у стола есть электронная панель управления, а ножки столов могут регулироваться по высоте. Также обратите внимание на доводку двери и уплотнители. Он может быть оснащен нагревательным элементом, благодаря которому дверь не будет примерзать. Некоторые столы можно использовать при температуре окружающей среды до плюс 43 градусов Цельсия.